привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман не перебивайте тузиком вот на чем я остановился розыгрыш призов вот взяли меня этим тузиком проезжающим сбили. спасибо всем кто участвовал в конкурсе на самом деле я думал что участников будет значительно меньше но то чем я был удивлен так это тем что настолько мало людей угадали правильный суммарный вес всего комментов было больше чем 1500 И тем не менее из 1500 комментов всего 12 человек правильно ответили на вопрос Может быть мы просто выглядели компанией жирнее Но ну, ничего страшного На самом деле мы значительно худее Просто эта камера увеличивает наш вес И широкая кость, и все дела Но вес на самом деле меньше Итак, сколько же весил каждый человек? Почему получилась сумма в 395 килограмм? Ну, я, понятно, 50. Но на самом деле вес следующий. Кипара 81 килограмм. Я 80 килограмм. Да. Ростик 82 килограмма. Может быть, конечно, каждый приврал, но у нас информация была еще известна заранее. Самый худенький у нас Женя Который весит соточку И Дина 52 Если мы это все суммарно сложим Получается вероятно 395 А если я ошибся То все равно 395 уже разыграли Поздравляю Давайте выберем победителя Из тех 12 человек Которые правильно ответили Для этого немножко олдскула Я взял листочек И выписал всех 12 победителей, которые мы сложим сейчас какую-нибудь куда-нибудь и выберем кого-то одного. А для того чтобы вы не думали, что здесь все разыграно и все известно заранее, давайте сделаем это как в фильме Кудряшка Сью. Хорошо, чтобы все честно никаких подозрений. Дает маленькая леди. Yes. Перетасуй. Так, хорошо. Берем этническую шапку, кладем туда все бумажки. А теперь мы позовем девочку, которая вытащит правильный билет. Диночка! Зовем! Итак. Девочка. Не мухлюй. Не мухлюй. Да доставай любую. Кто это? Какой-то лев поп. Лев поп. К сожалению, я не знаю, как человека зовут. Итак, лев поп. Вот этот коммент снизу победителя Друже, напиши мне что-нибудь или напишите. Я не знаю, как кому больше нравится. Но я привык, что меня называли на ты. Поэтому напиши, напишите мне куда-нибудь. И Шуба уедет к вам. Друзья, спасибо всем, кто участвовал в нашем конкурсе. Вот. Конкурсов еще будет много, во всяком случае мы еще планируем разыгрывать всякие этнические прикольные штуки Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и уже через несколько дней новое видео будет в эфире Пока!